В заключении мы хотели там пару слов сказать о своей миссии. Опять-таки, у нас давно там зреет идея создания некой системы централизованной по введению данных по оборудованию, классификаторам, типовым техкартам и дефектам, отказам. То есть, соответственно, мы эту систему сделали, сейчас идет такой процесс так, тестирования работки на первых проектах. Но, если кому интересно, меняться данными по надежности уже можно уже можно начинать, по крайней мере, собирать статистику по отказам в едином каком-то интерфейсе справочника. Ну, там наборы данных достаточно широкие, это классификаторы оборудования, модели оборудования, данные по типовым нормативам на ремонт именно компонентов, да, то есть не просто СОС, а сколько времени замена ротора или там вала. И там уже сейчас появляются типовые дефекты, уже нормализованные по общепромышленным классам оборудования, то есть то, чем мы сейчас занимаемся очень активно. Ну, собственно, на вебинаре мы хотели эту тему поднять и спросить вас, нужна ли вам эта информация, готовы ли вы собирать данные и обмениваться. Это вот такая была тема. Ну, в основе системы это модель, то есть данные, они собираются по конкретной модели оборудования. То есть, там, примеры данные это заводская марка, которая имеет код, описание, характеристики. Именно по ней собираются данные по техкартам, по отказам, типовым дефектам и ТМЦ.